Всем привет! Выключи канаты в и сегодня снимаю четвертую серию. Давайте начинать. Все мне пора. Быстрее, кучер, кучер. Или кто там? Быстрее залезайте, мам. Ой, все возят меня возят отсюда. А я так и не встретила принца. Конечно, мы его свозим. Догнать ее, догнать! Догнать. Сынок, я догоню ее. Прости, дорогой, но, к сожалению, она сбежала. Что? Так? Все прислуги немедленно разыскать ее. Да, да, мистер, мы сейчас ее сию минуту отыщем. Быстрее, я сказал. Я тут пока что... Быстрее! Если вы не найдете... Вас... Казнить! Да-да-да, конечно-конечно, Ваше Величество! Конечно-конечно! Простите, к сожалению, бал отменяется! Что-что-что? Просим всех уйти из зала... Из зала... Ой, ну блин! Мы не стали принцессами! Ну, вот! Девочки, не расстраивайтесь, доченьки. Вы найдете нового себе принца. Ну, может, он просто не заглядел нас. Ему понравилась какая-то странная девушка. Так и она еще выглядит очень похоже, но на кого я не могу припомнить. Да, что-то знакомое лицо. Наверное, какая-то суперзвезда. Я не знаю, кто она. Она всю испортила нашу карьеру, да, девочки? Да, да. Поехали домой, там все будет нормально. Пойдемте, девочки. Этот принц нас разочаровал. Да, мама. Ой, посмотрите, Золушка еще в зале копается. Золушка. А, а, да, да, мам. Знаешь, на балу было идеально. О, ты же это не видела. Ха. Так, немедля раздень моих дочерей и накорми их. Ты поняла? Да, мам. И еще кое-что. Пожалуйста, принеси газету какую-нибудь. А, о, конечно, сейчас... Сначала их накормить. Да быстрее же! А, вашу юбочку сядет? Конечно! Разумеется! Сейчас я сама. Вот этот сбил. Так. Я пошла к себе. Еще мне с тобой возить. тут не хватало забот. Ты, Золушка, знаешь, что надо сделать, чтобы я была счастлива. Ты же знаешь, да, знаю. Тогда иди. иди. Иду. Девочки, вы не хотите по поесть? Конечно, хотим. Принц от меня ушел. А -а -а. Почему-то от тебя, от меня, от меня. Девочки, давайте отливайтесь. Немедленно поднеси мне расческу. А нам еще вешалки. Хорошо, девочки. Ох, как же хотелось бы мне принцессы это мечтали девочки я уже несу сумма быстрее да да вот ваши расчесочки девочки Вот держите все и переодеваться я тоже Всё, не переоделась. надо расчесать гриву, я пошла. Неси нам немедленно. Завтрак, да, завтрак. Хорошо. Ищи это отвези, да, девочки. Ой. надо расчесать гриву. Все почти идеально. Ой. Сейчас. Вот надо еще гриву. Почти готово. Ой. Так, вот эту гриву. Ой. Все. Ой ой, ой, ой. Я идеально выгляжу. Так, давай, я сейчас тоже должна расчесать кончик свой. Все, пойдем ждать, пойдем, пойдем, может быть сейчас он наконец-то еду нам принесет. Ага. Золушка, быстрее иди сюда! Или мы маме расскажем, что ты опять опаздываешь, Золушка! Ой. Машка, быстрее сюда иди. Девушка буква, девочки. Бегу. Так, так, вот-вот-вот-вот. Кушайте, пожалуйста, я заберу вот это быстрее. Ням-няма. Приятного аппетита. Спасибо хоть за что-то. Мадам, ну чего тебе золушка? Выстрелила. Что? Ой, ты что, не заметила, неряха? Ты не видела здесь пятно не видишь. Какое пятно еще? Покажите, пожалуйста, его мне. А сейчас. Ну вот, ты что, разве не видишь? Смотри, какое пятно. Ой, извините, сейчас отстираю его. Быстрее. Надо было всегда ей так пачкать белье, чтобы от отстала от меня. Золушка, быстрее. Да, конечно. Давайте я заберу у вас еду. Быстрее, давай быстрее, да, забирай, фу, фу. Вечером. Ой, спать уже хочу, надо смыть бодочек. Ой, и мой, Ложится спать. Доброй ночи, мам. Доброй ночи.